Знаешь, что я понял? Я понял сначала одно. Дорогой мой друг, то, что я сейчас пожевал жвачку, это наберет где-то более чем 5000 просмотров. Это факт. И это круто. Второе. Я понял тот факт, что, ну, YouTube немного закипербулил русских, имея в виду в том понимании, что вы не могли посмотреть прошлый видос. Ну, грубо говоря, большинство не могло. Чуй дурочка. Почему? Ванная? Она любит в ванну залазить, когда кто-то моется. Mm. И понимаешь? Я ее начинаю, как будто. Пустая ванна без воды начинаю ложить, она орет, орет, орет, орет. Кстати, мы держим в КАМАЗ. Кошка, которая любит купаться. Серьезно? Нет, ну нет, она орет, орет, орет, орет. А зачем туда отрезать? Мы ее ложим в пустую ванну, она орет и резко прекращает. Бедную кошку мучает, боже не. Ну потом она поела. Я ее сегодня отпиздил, я не дрянь улетела Стой, стой, стой, там на. Вон хазматчик! Подожди. На главном столе. Тут дерьмо полное. Ну, деревянный сайт так шубу быть. Ебойтинский. Суп чинок, чекин, стопчик. Я ебу, да где он вообще? Я бойся на стоппер могу украсть, Давай, я зад буду чекать. Смотри, вон, но это Не бойтесь, у меня болт. 20 секунд. А вообще будет пик тебя угол. Пробуй, пробуй. Даня. Убей его. Летай. Я не смогу, блядь, у меня нету Тан. Как Чинок чекай, блядь. Чинок. О, МВК маска. Короче, нормально. МВК-маска, 20 кобатиков на пешку. Нормально. Кидай! Убил одного! Я гранату одного убил! Что за детишки, блять? Блядь. Ладно, бля. Он бежал на мою гранату. Идем, идем, идем. Нет, стой, стой. А, там клоп, кстати. Кидай, кидай, кидай, кидай не да не это бред они постоянно будут улетать коптер блять чини. Нет. их задела гранат слышать кидай, кидай, кидай, кидай, кидай, на... меня убили меня гран... они гранаты блять мы да я тоже сдох умер в випе тактикой просто убили подожди подожди радик и эти кофе да не слишком близко максимально у меня 50 блядь. 42 хп, я еще бьет. Да, блядь. 15 хп, я еще убьет. Отойди, сядь в коп. Я возьму. А. Что за бред? М порох, подожди, ты порох взял? Порох металл взял? Кинь под меня металл, получается. Я подвернусь. Так. Сколько ты думаешь, выйдет бабочек? 20. Сколько? Сто а, бабочек. Вышло ужас, так. должно выйти. А, у меня, у меня РСМИ, у меня РСМИ, ФЕМКОЙ стал. Он, не, он, меня не слышит. Ну ладно. по, все Дани, следующее, следующее. Ну, грубо говоря, сто. А чего у тебя за проблема-то? во время игры просто зависать, если синий экран появляется, там Вон, вон, вон, вон, Нет, они созывы, Дани, уйти. Отойди, 1 3 уди. уйди. Берда стреляет кто-то Даня, уйди. Я коптер чиню. Удохнул. Сзади, сзади, сзади, сзади, сзади, сзади, сзади, сзади, сзади, сзади, на лестнице. Хлабудетой. этой, прыгает вам в ВК. Застроят, строят, строят. Блять, меня от убили. На юге один взрыв, скорее всего, скоростная. Хм. Ну, я О, вот, вот, вот, Коптер летит сюда. Летит уже? Да, я Ну у нас разрывы есть. Поебем. Ну со скоростной может это десантура? Блять, летит. Прям сюда летят. Ну. Как я калаш, Ширки. В моем случае просто калаш. У тебя без разрыва? Нет, я про скоростной, у меня нет скоростной. У меня есть это. Как я, блядь, умер, чё за хуйня? Нет. Меня убивают! Помните, господа, мы слышали звуки про рейдов? Так вот, это данные мудаки, которые просто постоянно за нами преследовали, следили и пытались просто подсосать рейд. Так вот, я вам скажу так. Вы подсосали, но не рейд. А подожди, этого? нет, подожди. Один умер, по-моему, нет? С... Сзади, слева. Пять хопа. Убил одного. Убили? А прячься, прячься, я досталась. Не, я шот, я шот, я шот. Подсос летят, подсос летят. Пробуй его бить. Я, может, я... убил коптер все летит, летит. золотых чехники команду а -а -а. на самом-то деле господа я прям умер отворился после того как этих даунов прям расчленил называют и так потому что просто преследовать на коптере другой коптер или же просто мешать рейду это конечно адекватно но ты ему так уж извини меня ему собственно ребята спокойно до рейдере поздравляю вас На самом-то деле, господа, я перфекционист, и мне довольно-таки сложно смотреть на такой интересный момент. Одна зараженная хата, а другая нет. Это надо исправлять. пара пара пам пам у у у у у у у какой-то. Это мой подпись. Извини, братан. Так, смотрим. 50 это вроде бы окуп. Нормально. Да? Да? Да? Нормально. Попал. Есть меч! Подожди, а мало ли они вообще не заряжены? Подожди. Конечно. Ну, Сейчас я заберу отсюда. А ты как сможешь А тут он не зареган. Иди сюда, Таня. Дверь коптер нет? коптер, Дверь подвинь, нет? так чтобы я залез. Иди Блин, сюда. А может, двери, Нет. нет. Двери. Так две двери, все. Ну вот. Ебнул. Спускайся, нет, у меня ракеты нет, это... чувак. А, ну, ладно. а там нет, патруль. Угу, конечно, легайся. А я не смотрел, что тут. Блин. Вот это вот прям... Вот этот ящик прям крутой, смотри сюда. Да. Отойди, отойди, да, отойди. А я буду как обычный чел. Так. Так. Ну я, да, на 100% да, буду задевать. Буду, да, молодец, хороший, хороший. Главное, чтобы ты задевал. Не, не двигайся. Все, иди, иди, давай. Сейчас получим доступ к первому структу. Коптер подгони. Да. Коптер Дали. нет. Да? да? А кто тут жил? Непонятно. Давай, иди утащися здесь. Давай. Так. А тут закатлоченная почему-то. Давай с Да, тут везде закатлочина. Ломай. У тебя есть красная? Да, но я убью тебя. Я отойду. Здесь... Подожди, я в любом... слышишь? Дани, ты сможешь как-то вот сюда вот попасть? Вот нет. отсюда вот, вот отсюда вот. Нет, нет, нет, нет я в любом месте снимаю. А слишком быстро? Нет, она в чем прикол, смотри. Это она летит прямо, то там они построили каменную, не видел. Ого. 4 разрыва. Так, берда. Ага. Годно. Коптер опять летит. У тебя там чего? Если я вот так встану, подожди. Вот так стану, нормально. О, второй, третий версак! О, чеш разного патрона. Эм, тратили восемь ракет. Я изучил чертеж я патрончика. Я вернул металл очень много и 4 ракеты я уже вернулся. Стак гранат. Стак? Ох, стак, плохо. Две, рак... Две ракеты. Ой, а кто тут жил-то, блин? Нет, я, я здесь пробегал, зачем сидел на фульчике, типа. А далее, ребята, самая максимальная дефолтная ситуация, собственно. Да, у нас была хата пирамида, ну, она была к тому моменту маленькая, как член Дарклайта, и мы решились, ну, как бы нужно было ее апать, поднимать ее уровень. Мы добавили еще один-два слоя, и у нас уже на тот момент хата пожирала как минимум 1000 металла. На самом-то деле это было немного, но и немало. Давайте будем реалистами. Далее, ребята, мы все это дело апнем в АМОК. Мне кажется, он не такой Нет, сходим, в они такой долбоб. Пошли, пошли уже начнем. Похуй на него. Пошли, пошли. Залетай, залетай. О, он Поднимай он его, давай ч, ч давай. ты встал, блядь? Да, мы э, они вышли. Отойди, отойди, отойди, отойди, давай. Даниил, блядь. Давай. Погнал. А. Залетай, открывай. Сейчас. Его. Давай, давай, дверь. Сейчас. Сразу. Доброе утро, мудак. Смотри, сколько где-то, смотри, сколько здесь это. Подожди, где тут. Это... Много... Где этот, блядь? Фанки, манки, хуй какая-то, блядь. Подожди. Тут, тут лох, матик, фани, монки, блять, а мы заутали вообще да. Люциферу, чувак. Они а, а тут, они а тут. Я не говорю, никого... он на фантазии. Пока, суночек. Тебя не смучило, что это 2 плюс. Нет? Смотил, конечно. Ну да, блять, конечно. О, а вот и наши ракеты. Разрывы есть? Он с зашел. Ну, не плачь, Уль. Говно. Здесь. Че я... Убил его? 54 нет, 54 хп. Ты реально сдох? Да, ты тоже? Ебать, ты долбоёб. Ну, блядь, пускай сосуд член, потому что я не в настроении. Блядь, соберись, заебал, Данил. Давай первый тогда вылечу, ты за мной пойдешь, окей? Okay? Нет, первый, я наоборот, я первый. Я, первый. я первый буду. Нет, нет, О, нет, блядь, нет, охуенно, нет. дверь закрытая. Разрывы есть. О, но три скопая, убил одного. У -у -у, другой не убил. Одного убил. Ты сдох, блять. Да, да, меня убил. Одного убил. Он один остался, я тэп. А, редблок, Он один остался. Умер. Ломай шкаф, шкаф убий своим Фастом, фастом. И шкаф их просто выпьет, чтобы они тэпались. И ну контроль вот. дверь. Все, контроль дверь. Ебать, двери, тут лута. Все, контроль. Ред не помирайте, умоляю. Я сдох, блядь. Нет, это не, нет, не, нет, нет, я тебе бы МВК были бы. Спол... Сой, не двигайся, я спалку забираю. Тут уже второй чувак. Я спалку забрал. А, не в доме. Да я скорстную, лакетису ебану. Готовься, когда он открывает, готовься. А спину я Давай. Давай. Давай. В хату зайди, в этот, блядь. Это Конечно, подсосим. Золотай мне уйти, пожалуйста, тебя умоляю. Куда я уйду? Улетай просто. Блять, с мамкий мразь. Улетел? Уже на западе. За нас поработали. Он там, к давай. Убил. Сюда, домой, очко. Все уместно, ебать, ебать. Откры... Разрывы что убил? Лучший. Я его мы убили, сзади вышел. Убил суночка. Я Ред, охраняй, охраняй! Дверь поставь, второй блок нет! Поставь дверь! Попробуй! У меня есть редблок. Пять. Блять, я бегу! Прими! Нет, здесь... Подготовь нет. дверь! Дверь подготовь, сейчас хасиком ее поставлю! Уже дверь есть! И чтобы тебя не убили. Скидывай, скидывай, сразу дверь ставь! Там проём есть? Да! Давай, давай, давай, давай! Умри! Ты готов? Да! Мало места! Чувак! Она не ставится! Блять, я тебе не знаю почему. Там снизу есть что-то? Да, есть труп, подойди. Ебать, фул МВК. Утай! Утай труп снизу, быстрее! Нет, не утай! Ты скинул лут! Отходи, отходи сейчас, я уже лутал. Быстрее! Хорош! Да, это тоже Чувак, если бы у меня не было пинга. Вообще, чекни этот его не Откуда тут бедвечи? Они его узнали и убили. Но это вообще какой-то левый тип, алло!